здоровая, но как ты? Если ты помнишь, не так давно я решил приобрести себе новую лодку на Барвихи РП, и в один из теплых вечеров я решил просто-напросто покататься на ней по городу. Ну а что же из этого получилось, мы с тобой увидим в сегодняшнем видеоролике. Ну и по традиции, перед началом я хотел бы разыграть для тебя 500 косарей абсолютно на любом сервере Барвихи РП. Ну а чтобы принять участие, тебе нужно подписаться на мой канал, врубить колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего нового видоса, ведь такие Розыгрыши проходят абсолютно в каждом. Поставить лайк данному видео и написать абсолютно любой комментарий, в котором очень важно на английском языке указать ник и сервер, на котором ты играешь. Итоги всех розыгрышей я провожу каждое воскресенье на своей странице вконтакте. Желаю удачи! Ну а я играю на девятом сервере Барвиха Успенская. Вводи мой ник при регистрации, а также вводи мой ютуберский промокод, чтобы получить отличные бонусы на третьем и шестом уровне. Ну а мы начинаем! Блин, как же залезть в это? Как же залезть на эту хреновую лодку? Так, так. Почти получилось. Да, да, твою ж вот так, ну наконец-то. Я уселся за штурвал. Заводим наш аппарат. Дрынь, дрынь, дрынь. Да, к сожалению, так мы далеко не уедем. Но, к счастью, у нас есть с тобой ютуберская админка. И попробуем в первую очередь телепортироваться в одно из населенных мест. Такое, например, как банк города Мурина. Я стою на дороге, никому не мешает мне интересно, как же к этому отнесутся люди. Дрынь, дрынь. Это Авария, сорян, чувак, я не хотел тебе помешать. Интересно, будет ли он меня конкретно сейчас хаять за это? Да нет, он просто посмеялся и поехал дальше. Встречка, встречка, куда ты едешь? Моя полоса. Особо никого я смотрю, ничего не смущает. Будто бы так и должно быть. Вполне себе нормально. Мы катаемся по Барвихе и довольно часто встречаем на дороге корабли. Дрынь, дрынь. А народу становится все больше. Можно скрин, можно. Скрин. Вот черт к нам подъехали копы. Походу, у меня серьезные проблемы. <с Причем с головой. заживую Драт тебя. В чем проблема? Сорян командир, у меня бензин, кажется, кончился. Чё стоим посреди дороги? Я же говорю, бензин закончился. А как вы сюда приехали вообще? Да вот так примерно и приехал, блин. Да. О господи, мы горим! Спасайся, кто может! Ладно, давай сделаем скрин. Ойди, мент, не мешай, мы тут скрин делаем. Не видишь, Аля. Спасибо. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыба ну, Здорово. Ты Тебе денег не хватит. Привет. Привет, привет. Тысяча чертей, чертов трактирщик продал мне снова паленый ром. Ну иначе как объяснить, как я здесь оказался. Хорошо, Микки, давай гонку, один на один. Неважно, что у машины под капотом самое главное это то кто сидит за рулем здорово рыбаки как ваши дела бедный парень аж в воду выпрыгнул стоят себе пацаны спокойно рыбачат, никого ничего не смущает я же говорю лодки у нас на барвихе встречаются каждый день абсолютно ничего нового блин интересно получится порыбачить прямо с лодки нет с лодки почему-то рыбачить нельзя а если вот так а если вот так... О, все, я порыбачил. Всем спасибо, пока, пацаны. Ладно, что-то надоело мне кататься на этой лодке. Попробую-ка я отправиться на БУ рынок и продать ее. А О, вообще... блин. Что, что там, сорян, блядь, чушила, дядь, сорян, да, мужик. Я, я вообще не, не хотел. Я не ожидал тебя тут встретить, э, извини. Но... Че ты ругаешься? Ну, да Че ты ругаешься? Мне Чувак. То есть то, что тебе на голову упал катер с неба, это тебя вообще никак не смущает. Ты переживаешь лишь только за свое корыто. Бог с тобой, давай я тебе его починю. О, души я пошутил его Да конечно, пошутил он. Знаю таких. Блин, как бы мне телепортироваться ко входу? Я почему-то не могу попасть именно ко входу на Боу-рынок. Мне как-то надо загнать туда эту лодку, чтобы продать ее. О, пацаны, подсобите по-братски. Ща поможем! Ща помогут они мне, ага. Во-во-во, красавчики, красавчики, у нас почти получилось. Так, где эта кнопка? Кнопка, нет, не та кнопка. А вот, вот, вот. Да, оно. Да, мы сделали это. Мы с тобой на боу рынке. Блин. А как мне доехать до того самого места, где все да, продают свои оно? транспортные средства? Ты что делаешь? Откуда оно? Это что такое? Это что? Все просто в шоке. Это что? Это где? Это Жду. Жду это такая. Жду и да. Можно скорее? Можно скорее? Блин, пацаны, толкните пыльжины БУ сам. О, ебать, пошло дело. Позовите там кого-нибудь с БУ, чтобы подтолкнули еще. Нормально, нормально. Нормально короче говоря долгими и упорными усилиями нам все-таки удалось это сделать мы загнали этот хренов корабль на был рынок очень долгое время все с этого дико ржали ну конечно не каждый день на бу рынке встретишь такую хрень но было реально довольно весело короче говоря отделать нефиг я вот так вот решил провести один из своих свободных вечеров на барвихе РП, не знаю как тебе такой контент если тебе будет заходить подобное то я буду про продолжать в том же духе. Кстати, данную лодку, да и вообще абсолютно любую лодку, которую ты купишь в порту, ее всегда можно будет припарковать и продать абсолютно в любом месте, абсолютно любому игроку, да и даже слить в гос за пол цены. Как и всегда через команду sell Car. на бу рынок ехать не обязательно. Ну а на этом у меня для тебя пока что все, спасибо тебе что ты заглянул, ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео